Это уникальная вещь, создана специально для дымоходов. Значит, современное решение, он устанавливается на оголовок шахты значит, дымовой, служит для того, чтобы усилить тягу и предотвратить задувание ветра. Кроме всего прочего, он еще служит для того, чтобы значит, погасить выходящие из трубы искры. Ну, давайте подробнее. Вечер проходит через панцирь этого устройства. То есть, э, он всегда ставит спину к ветру. туда и сюда, удаляется, проходит через панцирь, подхватывает дым и удаляет его. Что такое дефлектор? Дефлектор – это устройство, которое искажает потоки воздуха. Воздух удаляется о любой вид дефлектора и меняет свое направление. Кроме всего прочего, если устройство отвечает за удаление, да, допустим, продуктов горения отработанного воздуха, при соприкосновении ветра и значит, данного устройства у нас происходит усиление тяги. Например, в автомобилях у каждого, многие видели, что на, на передних окнах у нас установлены такие пластиковые защита. Это тоже называется дефлектор, То есть он также искажает значит, потоки воздуха. Здесь суть примерно подобная. Аэродинамические свойства устройства они задуманы таким образом, что при прохождении ветра усиливается тяга. Одно из немало важных свойств дефлектора – это искрогашение. Часто многие встречались, видели, как непрогоревшие частицы вылетают из дымовой трубы. Это может привести к пожару. Непрогоревшие частицы это кусочки топлива, значит, которые еще может продолжать гореть. В данном случае они ударяются о корпус данного устройства и газ, тем самым не летят дальше и не способствуют возникновению пожара. Дымотехлектор можно устанавливать на частные дома, на летние кухни, бани, сауны, шашлычные, какие-то производственные предприятия, допустим, кафе, где присутствует, возможно, открытый огонь. Даже многие устанавливают эти устройства на системы вентиляции. Мы встречаем запросы на установку таких устройств, но, конечно же, большего диаметра, на животноводческие комплексы. Потому что кроме э, того, что они удаляют дым, они еще и усиливают тягу. Тягу, то есть э, вытягивают отработанный воздух. Оно работает без включения каких-либо электрических сетей. То есть ему не нужен никакой источник энергии. Работаем при помощи ветра. Это единственный источник энергии, который ему требуется может быть, поворачивается и к ветру и его работа начинается. Далее, внутренний конструктив достаточно простой. Он стоит на двух подшипниках качения, они спрятаны в вакуумной втулке, то есть влага туда никакая не выпадает, не требует какого-либо вмешательства. Срок службы мы заявляем до 15 лет, в принципе, если очень высоких температур там нет, то служить вы можете гораздо дольше, ломаться в целом там нечего. Важным преимуществом данного устройства является наличие качественных комплектующих. Например, шведские подшипники, пин СКФ. Далее, дюралевая втулка, при этом она вакуумная. Многие спрашивают, для чего нужна дюралевая втулка. Дело в том, что при выходе теплого воздуха и при столкновении с холодом у нас всегда образуется конденсат. Кондосат обязательно а, будет оседать на всех вот этих вот, на элементах. И если они будут выполнены из обыкновенной стали, как делают многие, а, ну, потому что это дешевле, то а, в этом случае они будут обжарить. Здесь же мы используем только нержавеющие элементы, и, соответственно, это будет служить очень долго. Кроме всего прочего, мы совершенно не используем сварку. Сварка – это очень а, слабое место попадание влаги то есть образуется ржавчина достаточно всего лишь надеть это устройство на трубу при этом если у вас э, труба кирпичная допустим прямоугольная либо, э, либо квадратная то мы можем изготовить совершенно любой переходник нам всего лишь нужно знать внешние размеры такой трубы ну и диаметр они бывают совершенно разные, от 100 мм до э, 300 В данный момент ведем разработки на самые большие, такие промышленные дымодефлекторы. Они будут диаметром 500-600 мм, 680 и возможно даже 800 мм. Но это уже для э, производства, допустим, для пищевого. Что интересно, если у вас какое-то пищевое производство или может какое-то другое предприятие и вам требуется такое устройство может быть большого диаметра то вместо нашего логотипа здесь может красоваться название вашей организации это сделать очень легко всего лишь попросите вашего менеджера чтобы он э, рекомендует при производстве устройство может быть выполнено в трех вариантов это оцинкованный сталь нержавеющий сталь либо окрашенная, оцинкованная сталь совершенно любой цвет. Возможно под цвет кровли или может быть какой-то корпоративный цвет вашего предприятия. Итак, подведем итог. Что мы сегодня узнали? Это достаточно простое устройство, называется дымный дефлектор. Тут называют его флюгер дефлектор, ну, из-за того, что он вращается с помощью ветра. Для чего оно нужно? Коротко. Защищает от задувания ветра, раз. Далее усиливает тягу, два. И гасят искры, чтобы не возник пожар Мы работаем с застройщиками, с подрядчиками, агрокомплексами, частными домостроительными проектировщиками Если вам требуется данное устройство, то заказать вы можете на сайте rotata.ru Либо по телефону 8 800 четыре шестьдесят